«Не прикасайтесь к женам». И если мы читаем внимательно этот текст, Господь Бог такого Муша не сказал. Но мы видим, что когда Он пересказывает слова Господа, Он добавляет эти слова. Хотя, может быть, в первой части, там, где Господь Ему сказал, просто Он это не записал. Я не знаю, почему, но, ну, по крайней мере, я так вижу, что это уже добавка от Моше. Почему? Почему Он такое сделал? Почему он такое сделал? Что это грех э, мужу быть со своей женой? Или может быть, потом мы видим, у самого Муше были определенные ситуации, проблемы с женой. Помните, когда Мирьям и Аарон начали на муше наезжать, из-за его жены и Фиоплянки. Помните такой момент? то написано, что Господь наказал Мирьям проказой. Но это немножко другая история, но, возможно, мы можем чувствовать, что, может быть, у Машей чего-то есть. Стандартный толкователь Раши, которого, ну, как бы я, я лично, ну, крайне ценю уровень толкования Раши, это в XIII веке, если не ошибаюсь, был французский раввин, который давал, по-моему, очень крутые... Истолкования он не был верующий в Иешуа, и когда ты добавляешь понимание Нового Завета во все эти вещи, у тебя вообще голову рвет. Но Раши явно под водительством Святого Духа очень много писал. Он пользуется нормальным толкованием, и он говорит, что после интима еще в течение трех дней у женщины может быть какое-то истечение семени, и она может стать нечистой. И как бы он делает абсолютно пшат просто, и он в данном случае не мужчину, не мужчину предупреждает, что ты будешь нечист, а что женщина может стать нечистой. Он заботится о женщине. И вот я как бы пользуюсь случаем, что Тора влазит и комментирует отношения между мужем и женой, хочу на эту тему немножко поговорить побольше, пообъемнее. Почему? Потому что мы говорим об подготовке к стать Амзгула, избранным народом. И мы говорим об освещении. И здесь мы не можем, не можем избегать семейных тем, потому что как ни крути, мы все крутимся в своей семье. И отношения между мужем и женой ⁇ это огромное количество процентов нашего времени. И если мы, да, семейные люди, о а таких из наших слушателей, по всей видимости, 80%, а может быть и 90%, потому что заповедь пру-верву и оставит человек отца своего и мать и будет двое одной плотью, она покрывает весь мир, это важные моменты. Поэтому, поэтому я вот хочу на эту тему поговорить чуть больше. Итак, еврейская Библия никогда... Никогда не называла интимную жизнь между мужем и женой грехом. Никогда. Есть деноминации, есть подразделения, есть группы, которые интим сводят только где-то рождению, но это не вот эта Библия и общее понимание. Это не она. Есть какие-то секты или в иудаизме или в христианстве, где для них интим это только дети про воспроизведение потомства. А все остальное – это соблазн, грех и прочее. Это не Библия, Библия. Библия – это книга любви. И Павел, ссылаясь вот на такие вот моменты, говорит, он да, говорит, «Не уклоняйся друг от друга лишь по договоренности для поста и молитвы, то есть есть моменты, когда муж с женой могут стать подальше немножко друг от друга, и они ищут чего-то. Я хочу, чтобы мою цельность с Господом не нарушали. Но это периодические моменты. Другие комментаторы, они говорят, что интим между двумя супругами, а точнее воплощение заповеди, двое будут одной плотью, это некая имитация грядущего снятия сверхъестественного барьера в взаимоотношениях между людьми и между своим небесным Творцом. И это не значит, что Творец и люди будут интим, но вот это сверхъестественное духовное проникновение, руаха кодеш, оно чем-то сопоставимо с интимом, точнее, оно в разы превосходит, сливая человека с Богом. И про это новый завет немало говорит и дух и невеста говорят приди или я влечу тебя почитайте песни песней соломона я принадлежу возлюбленному моему и здесь не надо сразу включать нас а наш а испорченный голливудом э, разум потому что у слова влечет любовь одно есть намного больше чем только секс заговори об этих темах я хочу сказать, что в гармоничном или в гармонии, которую Бог выстраивает в семье, написано, что жена подчинена мужу. Но я хочу вам сказать это в некой абстрактной гармонии. А на самом деле в жизни и муж, и жена они абсолютно равны. Они стоят друг друга, дополняют одинаково друг друга. Посмотрите, что было в Эдемском саду. И там написано, и дам ему жену кенегет, как там сказано в иврите, Эзер кенегдо, помощника, противоположного ему. То есть того, чего у него не хватает, у нее есть. Того, чего у нее нет, у него есть. И они друг друга дополняют не только в физических аспектах, но и в духовных, и в интеллектуальных, и двое, двое становятся одной. Скажите мне, что важнее в машине, э -э мотор или ходовая? Без мотора машина может ехать? Нет. А без ходовой может ехать? Нет. А что важнее? Да одинаково оно важно. То есть и то есть и машина едет, то же самое, двое. И вы знаете, когда или муж, или жена умоляют или унижают своего супруга, делая его номер два и находя в Писании какие-то вот эти вот строки, типа «ты под моими ногами сатана» или еще чего-нибудь. Это явный грех. И это не дух Писания, никакое уничижение. В любую сторону не может быть оправдано ничем. Он тупее, я умнее, она умнее, и он тупее. Или по-разному. Это все чушь. Каждый достоин, потому что если так случилось, что вы встретились, и над вами сказали, двое будут одним, то все, с этого момента ты более образован, менее богат, или не так, это все ерунда. В этот момент двое становятся равными. И нам очень важно соблюсти вот эту вот дистанцию. К сожалению, подобные вещи в среде верующих часто подвергаются манипуляциям. И супруги манипулируют друг другом или властью, или деньгами, или сексом, или свободой. И это грех, потому что этот грех, он нарушает основное положение любви. И я вот про любовь взял и просто открыл послание к Коринфянам, первая глава, 13 стих. И если мы можем интерпретировать эти слова на семью, а я думаю, да, можем, не только на общину, там, там Павел пишет, любовь, там то в общине, да, наверное, но наша первая община это семья, и я прочитаю, опять давайте мы сделаем по-восточному, первое послание к Коринфянам, 13 глава, любовь долготерпит, милосердствует, я с 4 по 8 стих читаю, любовь не завидует, Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется. Все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится». Я не буду говорить здесь о всех характеристиках любви, потому что их здесь много, но коснусь только некоторых из них, и вот первая из них – долготерпит и милосердствует. То есть не ставит каких-то условий. Если ты мне, я тебе. Если ты, я тебе, а ты мне. Давай мы договоримся. Знаете что? Чушь. Чушь. Не, она милосердствует. Долготерпит. Если ты не начнешь, скотина, приходить вовремя, то я тебе, я твою удочку об колено, или я твой телефон, или я твою... кос, Долготерпит. Долготерпит – это когда ты включаешь это по выбору, и ты переносишь с милосердием. С милосердием. Я когда это говорю, сам себе говорю, потому что я в некоторых случаях более резкий человек. Но я благодарю Бога за мою жену, которая меня все время долготерпит, милосердствует и учит этому. Я думаю, многие из нас могут сказать, что один дополняет другого, но вот только подумайте об этих вещах, долготерпит и милосердствует. Другое слово, которое мне здесь ну, запало, нещет своего. Не ищет своего это когда человек живет по жизни все ради меня, любимого. Это была такая шутка в свое время, что японские машины с правым рулем, которые производились для Японии, и когда-то в 90-х годах их стали перевозить в бывший СССР, были по качеству значительно лучше, чем те же марки японских машин, только лево рулевых, которые были ну, сделаны для других стран. И была такая поговорка, что японцы все делают хорошо для себя любимых. Ну, Я шучу, я очень люблю Японию, очень люблю японцев, и бывал там не один раз, и надеюсь еще побывать там не один раз. Но вот это выражение «все для меня любимого», когда мы в семейной жизни все сосредотачиваем только вокруг себя любимого. И он или она должны стоять вот так вот. Ау, ау, ау. Или что тебе надо, хозяин? Это не то. Это не ищет своего, это когда ищет противоположного. То есть здесь нет других вариантов. Логика здесь абсолютно простая. Не ищу своего, ищу того, чего ему надо. Сейчас во время карантина я нашел новое хобби, я стараюсь делать завтрак для своей жены. И я балдею от этого, честно вам говорю. И почему балдею от этого? Потому что ну хочу ей угодить. Это ерунда, еще две недели это закончится, и она уже будет делать мне завтрак, или я буду только для себя любимого его делать, потому что буду там раз сделал и убежал. А пока есть время, но по жизни... Но по жизни, если ты ищешь только для себя любимого, то твоя семья, она не в норме. Еще слова. Все покрывает всему, верит, всего надеется. Эти стихи учат нас доверять тому человеку. Не ревновать, а доверять тому человеку, с кем нас свела в жизнь. В мире, и сейчас это популярно стало в разных источниках я найму частного детектива, чтобы он проверил, верен ли мой супруг мне, не изменяет. Вы знаете, что эта идея она начинает проникать, она начинает проникать в среду верующих, вселяя в нас недоверие. А доверие оно должно наполнять просто нас к нашему супругу, в котором мы должны быть уверенными. Когда муж идет на охоту, чтобы завалить мамонта, а и его сердце абсолютно уверенно в жене, которая дома делает мега суп, и ее сердце абсолютно уверенно в нем, бегущим и хватающим за хвост мамонта и подбивающим ему секирой ногу, хотя в современном мире очень часто жена идет ловить мамонта, а муж готовит суп. Кстати, если вас интересует, я могу поделиться классным рецептом грибного супа. Мамаш классным за время карантина выучил. Но я к чему говорю? Если нет обоюдного доверия в доме, то это просто ад – и я знаю, что некоторые верующие сомневаются в своих супругах. Вы знаете, что это не духа сомнения нужно изгонять, вы просто должны дисциплинировать себя. Я не один раз разговаривал с нашим вторым пастором Димой на эту тему, и мы разговаривали, как это благословенно и круто, когда ты уверен в своей жене. И когда бы где ты ни находился, в Китае или в Америке, или она находится по своим делам, где сердце твое полностью уверено в ней. И здесь нам иногда нужно поэкспериментировать со своим мозгом, который рождает чудовище. Сон разума рождает... Короче, нам нужно чаще работать со своим разумом, составляя его просто заткнуться, потому что мы должны доверять нашему супругу. И тогда наша жизнь превращается из ада в рай.